Oh no. What happened? How did he get knocked? Mm. Okay. Oh clean oh, meat. Close me! Close me. Ow. Oh, many people. Okay, maybe I'll be one you right here. Come. Yes. have time be do you see that guy do you see that guy right there mm -hmm. look right наверх поставьте поставьте поставьте Сейчас, сейчас докину, я закину, я закину, я закину Сори, бро, окей? Угу, сори Всем привет, вы на канале НГЕ, мы сегодня поиграем в игру Фортнайт могу чем-то ответить или нет ой нет ой кое как это уголо сюда еще не вот туда вдох сидит вон туда вон туда понятно туда Надо было, наверное, мне вообще Немножко его прибавили, если я учу ко мне Чё, никто не идёт? Странно, как будто Ой, нет, понял, что ко мне опять прибежатся чуваки О нет, нет, нет Что, по-моему, эти Même, Это, no, У меня рузак исчезает, что? У меня рузак, честно. Ударка. Ударка. Ударка. Ударка. Ударка. Ударка. Это сюда мы стрельные сейчас вот сюда вот пойдет лава да но уже видно вот сбоку какой карты поднимается а тут нету ко мне не лететь давай чего уже нарисовано что-то плава ну, вот, Проверим Может побегаем Вот она! Прикольно Наверное она ранит Но я не буду к ней поделезать Чувствую что она меня ранит ну как быстро это залазит тут тачка походу где-то едет я ни при чем, no. но не буду к тебе идти мне в уваж... чем уваженее дела у меня тоже он не спасает каждый раз что... да и как раз долго до тебя идти сам тоже -то полетел ч ты там а лава долго и буду прям пол нее идти тем чтоб меня туда не всталкнули, а то будет больно а это не отсюда а оттуда опять сверху вон вон вон там, оттуда ай ай это я нечаянно, ай мяу мяу ай да ты куда скачешь своими ногами глупыми Ноги себя пожарю Я нечаянно туда спустился. А зяву. А я <свёздрых> Помните, вот тут сейчас было вот тут все пусто еще? Тут сундуки брал, а теперь нет, нифига я кусок не затонет? а зато не. Я думаю, не а как лететь, перейти? Ой, да ты почему на лаву-то залез? Тормоги, тормоги! А что с водой-то? Ээ, ээ, ээ, ээ, ээ, Я, чел, тут быстрее лезь. Ну спасибо. Так, не знаю, что делать. Елки, что делать? Ладно, и с колола ты почему-то не туда полетел? Так, короче, пока. Чем пока? А нет, почему не пока... Откуда тут лава появилась? Стоять! Сколько? Да, да почему, почему, почему, почему? Если ты еще не поставишься, это... я умру. А, ну, жизни если меня кориком один раз, а сколько кориком меня У меня примерно кориком-то, нифига тебе тут лавы, если меня кориком пять раз ударит. Все пипец. А если киркой вообще с первого раза убьют? ну вам туда не скользнуть? Блин. Эээ-э-э! А... А -а -а -а! Прячься! Я не хочу с ними связываться, и там сто миллион, тормози тормози два во-первых, понимать надо еще как-то ой блин выступил <соспит> на микрофончик самое главное чтобы они ко мне не пошли потому что мне 5 жизней. Если они мне один раз ухоплюю на меня какой-нибудь граната или вот эту вот закинуть да все мне выпять или вот эту куда он поставит человека, человек, а ага, выжил мне кажется, первое место это точно мне не ожидать. блин, там были эти просто баночка, ему покилиться ей. помните, он там вот еще уже было ходить, а там где вообще ничего нету. интересно, лаву так поднял, может так лаву подняться, что вот до этого достал. как это я я люблю покупать всякие но я сам буду если это я осознаю сам Так Ой, не перелетел На, на Ай! У меня мало женихи О, у меня новый полет! А, меня все пытаются забить. Ай, ай, ай, ай, Поехали, кончик. Издувайся. Где-то. Какие бомбы кто-то призвал бомбы? Ой! Так, не пора, удачи. Открывай! А! Открыл кишину. Егоууоуу! Mm -hmm. oh! and how did he get knocked?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 What are you hiding now, huh? No... Okay, where's your keycard at? Oh, let me get your keycard first. Yes. Yes. Come to me, people. I need something I could kill people with. Like that! Boom. Boom. Okay, let me get something. Ooh, ooh, ooh, I need this. I need this stuff. I need this stuff. Okay I'll I'm you somewhere like let me see where you I, I could I'm gonna rebu I'm gonna rebuy you somewhere like where there's not like no people Oh people on the top Should I rift after let's see News. You could literally just use it to kill people with the world. No, no, no. It's okay. Yes, yes, yes. Where should I rebuild you in? Where should I rebuild you? Um, let's go somewhere where it's like people are not there. Those people that true. Okay, yeah, you yeah, know yeah. what? I'll reboot you somewhere like there's like no people, like not many people. That's Okay, maybe I'll reboot you right here. Kyle. Yes. Oh, Please yeah. Be be be okay, let's go. We don't have time. Be fast. Okay, just pull out, pull out oh. your pickaxe, and let's go. Come, come. Let's go. Good. Oh, do you see that guy? Do you see that guy right there? Mm -hmm. Look right there. No, no, no, no, no! It's okay. It's okay. It's okay. Oh, oh dude. Oh no. Okay, let me try to get this dude. This dude's annoying. Oh. Die. Oh, oh, oh, okay, no. be careful, be careful. Oh, okay. okay. No, don't run away. No. But... Oh. Okay, let me oh. Keep coming. Oh. No, why do you have to do that, my dude? My geez. Die. No, no, no, no, no, let's no, no, no, no, no. no, yeah. see, let's go, let's go. Okay, let's go, let's go, let's go. Let's, come, go. Come. let's go, let's go. Take out oh, no, your pickaxe, oh, no. take out your pickaxe. It's oh. okay, it's okay. Oh. It's okay, let's go. No you we don't we're wasting our time. Let's go. Le okay. No, okay, just take out your pickaxe okay. and go. Take out your pickaxe and yes, go. Yes, yes, yes, yes. You're gonna die. Yes, yes let's go. Oh okay be careful there's lava on this i'm gonna build here yeah. don't try to kill him don't try to kill him don't try to oh <laughs> he's gonna okay let's go, he's, let's go. Oh. No. Oh. Oh. no stop dude stop it you're, you're gonna die oh, oh, gonna oh. be careful No! Oh, oh no oh. No, no, no, no Is there Reboot in this game? My name is Bro, bro. bro, literally like, bro. bro We're literally gonna die Bro, we're literally gonna die I'm sorry, what you go go uh -huh. he bad he bad, mm-hmm. Если что, если что, не случайся, я видео снимаю. Не случайся ребята. Просто я даже слова не понял ни одного, который он сказал. Просто свои. свои слова, которые я изучал по-английскому. А ван! Ван, ван! И Oh no. Алло. Алло. О, привет, русский. Да, русский. Алло. Опять а стать... это че русский, слушаешь mm. Если я об я предсказываю будущее. Uh -huh. Да, как предсказал, что он русский? Да, если что, не смущайся, я видео снимал. О, О, видео, мы Мы мы популярные. Акади. А, а чё этот тот не разговаривает инглиш бич меня если что немножко лагает. С у меня пинг 40 если что, я, я вам сейчас с англичан он тут только что разговаривал вот чё, я после последний раз играю Ну снимаю для тебя не, ГО не в ро... хотя, го... да, ГО в рощу, там, а этот наберем. Знаешь, что? Не понял. Что? В смысле? А здесь я сразу аэродроп упал. Чёс? Mm. Я первый раз вот, ой, не первый раз, а уже, по-моему, второй раз встречаю русского в игре. Второй? Вижу. Да, уже второй раз встречаюсь. Всего лишь? Да, У него это... золотая рыба! Уходи, уходи. У него рыба золотая! Что? Ну, поздравляю. У него рыба золотая! Какая именно? А, вон та светяшка, которая... У него рыба золотая! А я, а я понял, какая -нибудь. Вы где? мы в руке о в смысле лава поднимается я тоже не понял а у меня есть фиолетовая рыбка я только лечу -ки -ки -ки. давайте скайбейк. ну конечно за что не обращайте внимание как я строить вам стены а ты чё в youtube и стро... э, закладываешь да? Рыбу золотую я отдал. Это моя рыба. рыба. Гоните рыбу. Это моя рыба, я ее в дропа выгнал. Я в турнир хочу, я в турнир хочу, алло, дай. О, чел Дал еще один. Турнир, турнир. Кстати, чел турнир. один. Найди мне, мне еще одну, одну рыбу. У меня, короче, такой прикол. Чел с аэр гра... выпал. Да, дайте я скажу. Я говорю, говорю, а у меня почему-то микро не работает. Можно да, какие я... нужно называть. А вы где? Я вам всё время говорю, что я выбил, выбил, дропа. Надо рыбу. Оп. Пацаны, может, кто-нибудь мне скинет рыбу? Нет. У меня есть Моя две. рыба. Моя нет, рыба. О, да. У меня есть этот, этот да, кстати. Да нет, да нет. Одну дашь? Э. Ледь. У меня базуку, по зубу добытчицу забрала. Пацаны, у меня этот есть. О, Спросил бы папа. имя хоть. Ближок и гарпун нельзя выбросить. Для кого именно нужно? Можно. Можно. Можно. Стой, тварь! гарпун можно выбросить кому надо рыбу урыл бота опа нифига сколько гарпун тут По одной как в турке да да да да По одной по одной пацаны тут хп хилить хп хилить пацаны хп хилить это тур просто изи турик сейчас затащим понимаешь ты не турик я к вам лечу, пацаны. Ребята, кому надо, кому надо. Мне разлом, мне разлом. Еще а один. не надо. А кому надо, вот. Забирайте. Ой, можешь мне дать да рыбор тебе Я к вам лечу. А у меня нету. А это это в центре лавы, в центре лава. Лава в центре. Уже. Да прямо она офигеть такая. В смысле офигеть? А ты иди лаба. в центр, посмотри. Ты можешь подняться на хг и посмотреть? Что там в центре? А представьте, если сейчас был бы Мандорис, просто под бы мы его взяли. Пацаны, привет. Я вижу. Кто один-то базуковый? Я, смотри, смотри, смотри. С топориком. С топориком? Ой! А смотри, как я могу. Скорее, скорее, скорее. У меня прислом, купите! На. А, а присоска бесконечная, не. Есть. нет? Здесь нет. Оранжевый, это когда Левиафан купил сегодня? А мне я подарил его. Я подарил градус впервые вышел. Мне подарили его. Я хочу ну. Левиафанового такого. Вот, ну, я кр... подписчик с цветы подарил. Потом к нам летят. А мне а вообще очень... никогда никто подарок не подарил мне один раз пода подарили дайте бензи. рыбу рыбу дайте рыбу дайте а я я сдал уже кому -то. я я а вы... дайте рыбу я сдал фяне у меня Филиппо. нету Здалеч да чел офигеть э! посмотрите, как оно быстро уже артем назад да, я его с раз... магнитофорный пор да да да да да, да. японский магнитофор Э! Как э. я его хотел прикинуть? Я его скинуть. Интересно. А можно ли кресталово передвигаться по лаве? а дебаг нам, друзья? Да, мы вас пригласили. Кстати, вы знали, что у меня... Скидывайте его! Скидывайте его! Вы знали, что у меня завтра ДР 7 марта? А у меня... через неделю. Если завтра останется топорик радуса, я тебе его подарю, но... у меня через неделю. Артемий, если завтра останется то Табракратос, я тебе, хочешь, могу подарить его. А он останется. Боже сейчас? Ага. Завтра. Хорошо. А у меня ещё 20 баксов у меня потят. Это как вообще? Только 100 минут назад было? Слишком что-то... Она вроде остановилась. Она приостановилась. Или... Она тихо... Она так не... Давай, что не встанёмся. А давайте рифтанемся. Сейчас, Лис, подождите, у тебя риф есть, риф. Эээ. А что ж не под песком спрыгнуть плаву? Не надо. Не надо, не надо рисковать. Да Артеви, да хорошо. Я его пытаюсь забрать. Я его хотел забрать. У кого река? У фареты у вас. Он меня забирает, под фаре. Я спас вас! Я спасу вас. На, на! У кого порезы? На. У, меня порезы? 500, у меня 500, у меня кир... а ты... только дерево 500 а ты... Тут ресы автоматически восполняются Я знаю Я у, у меня такой. тысяча ресов, 300 Прям как в Турике. Понимаете, в восьмом сезоне тоже было, только без гарпунов с оружием Он Это месть! Это месть! Я хотел кота, чтобы он улетел, ловите на гарпуне! Ловите на гарпуне на гарпуне его ловите. Наверх Уди, уди, уди. Наверх, наверх, наверх, наверх. Ну сори, братан! Поставьте, поставьте, поставьте. Че, я че, сейчас я закинул, закину, я закину. Сори, бро, окей? Okay? Угу. Я я хотел кота, чтобы он с кристалла улетел. А просто бегать. Порядок... Я... не надо делать. Я хотел, чтобы он улетел. А на Где все кто? вопрос? А да. Обсторите лава-то, поднимайтесь, нам надо бежать. Чел. Здесь да, и я чел! Вижу. Я вижу. Рифтуемся, рифтуемся или бежим? Давайте. На мне, мне, мне надо бин бинта базуку заезжать. А где бинта да, да да, вот, базука? Пацаны, вот я не знаю. Я край! Она в упал. Пацаны, а если бы я убил этого? Дайте риф, дайте риф. Я бы дай чел! Если чем я бы тебя убил, то бы даже не защитали. Подожди, я бы тебя защитали. Подожди, У меня рифт еще один. А куда мы полетим? У меня какой-то... Офиги! Нет, пацаны, там скайбэк. Давайте разрушим, разрушим, давай. Да. Э -э -э. На дом, на дом, пацаны, там дом. Смотрите, задите. Да, может быть, скайбэк, го, го, скайбэк. Иди, иди, иди, скайбэк. Иди, иди, иди, иди, иди. Я иду, я иду, ты имба просто. Давайте все вместе на лобби. Ребят, давайте все сейчас в лобби. Да нет, просто зайду. взять. Ну, нет, мы сейчас, когда доиграем, перезайдем. Давайте сюда, все наверх. Все наверх. Все наверх. меня. Рыбки золотой. Я скайбэк, я скайбэк. Там заварь в меня Ребята меня У Мне почему-то постройки пристали строиться. Это законно? А как скайбэк тут сломать? Я забагался. Да, я Ребята, давайте тогда доиграем. Ребята, еще приглашаем. Давайте этот сейчас в скинули. Давайте сейчас в нет, я хочу еще раз. Мне понравилось. Ну, а, ну да, мы сейчас будем со всеми, только нужно с этими, чтобы они нас ну а да, вместе давай. вот с этими челиками. Я, тоже я... это. Ребят, вы у нас друзья? ай я Я это. Я сейчас закончу видос и потом мы можем всех друзья пригласить и поиграть еще. Окей? Да, чел, ты меня не на, ты нас не найдешь. А, ну, ладно. Давай, будешь видос с нами за... записывать. Да уже как бы надо заканчивать. Ну и хорошо. И вам пока. Ну что ж, вы видели, какой у нас сегодня видос круто получился. Да, много всего прикольного сегодня даже англичанина увидели. Так что всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока.